Итак, Оксана Юрьевна уже затронула частично две, самые, ну, из, две темы из пяти самых болезненных для онкологических инкурабельных пациентов. Как же мы должны принимать решение, если пациенту нужна гидратация или не нужна, седация, пришло ли время для этого или нет, Антибиотикотерапия. Кажется, вроде бы она нужна всегда, но на самом деле у пациента с рвотой, с кишечной непроходимостью, если у него даже возникает на этом фоне воспаление легких, вовсе не обязательно необходимо назначать антибиотикотерапию, если мы знаем, что продолжительность жизни это дни. То же самое касается и функции, и опиоидов, и выборы апиоидов. Все это принятие решений. Поэтому актуальность этой темы. Мы это делаем каждый день по много раз. Но проблема в том, что очень часто мы это делаем без учета мнения пациента и близких. Не в паллиативной помощи. А вот в паллиативной помощи практически всегда мы учитываем мнение пациента. И хочется, чтобы вот этот подход и у нас во всей полноте был реализован всегда и вообще в, во всей онкологической практике. Итак, что же лежит в основе принятия решений? Конечно, качество жизни пациента. Необходимо, нам необходимо понимать, что это все должно происходить в рамках этических норм, пользы, безвредности, справедливость, должна быть непрерывность помощи, особенно у нас, холистический подход, то есть учет и физических, и душевных, и духовных, всех аспектов личности пациента. Должно быть индивидуальное планирование и уважение выбора, автономии и достоинства пациента. Обязательно. И необходимо в равной степени избежать как оказание помощи, которая ухудшает качество жизни. Видимо, ли мы это реально? Очень часто, да, когда родственники там чего-то добиваются, но на самом деле не добиваются ничего. Того, что принесет пользу, потому что пациенту вот это активное лечение уже не показано. Но точно так же, я думаю, что это 50 на 50 часто идет до сих пор, не оказание помощи, имеющей симптоматически положительное действие. Какая же помощь бесполезна или ухудшает качество жизни? Это избыточное лечение. И на самом деле много ли его в мире? Много. Его много, потому что даже вот по данным исследования, которое проводилось в 10 странах фактически вот, 20 лет, и было более миллиона 20 тысяч случаев, практически более трети пациентов получают избыточное лечение. Как же это происходит? И где это? И прежде всего, это наши ли пациенты онкологические? Да, они в первую очередь умирают в отделениях интенсивной терапии до 90%, а в среднем 42% пациентов, которым уже... Та помощь, из-за которой они оказались в реанимации или вообще просто оказались в реанимации из-за ухудшения качества жизни. Это практически 4 пациента из 10. Получают избыточное назначение антибиотиков и других препаратов 38%. И каждый третий получает избыточную лучевую химиотерапию в тот момент, когда она не продляла качественную жизнь. Видим ли мы это реально, да, к сожалению. И примерно я хочу сказать, что примерно да, треть пациентов в нашей хосписной практике именно онкологически умирают на химиотерапии, и, я думаю, даже с некоторым участием химиотерапии. И часто это выбор пациентов. С одной стороны, с другой стороны, не всегда это выбор осознанный. Если пациенту недообъяснили, что здесь есть риски, то вот из-за этого то он будет добиваться Всеми путями этой химиотерапии. Мы должны принимать решения вместе, а не вместо пациента, всегда, когда это возможно. Итак, ситуация вместе. В онкологии она практически, в курабельной онкологии она практически всегда. Всегда пациент должен знать, что ему делают, от а чего, какие побочки, как он их может предотвратить, что ему делать после, что ему лучше, как ему лучше подготовиться, и также и в паллиативной помощи команда специалистов, пациент, члены его семьи должны совместно принимать решения по предоставлению и планированию помощи, принимая во внимание все и предпочтения, и ресурсы, и рекомендации специалистов. Ну. Несомненно, по мере прогрессирования заболевания происходит ухудшение физического состояния, мыслительных функций. И наступает момент, когда пациент не в состоянии принять решение. Что нам делать тогда? Вот это решение, вот эти решения, они самые трудные, пока у нас в стране нет юридических, четких правил, понятий, принятий как поступать в этом случае. Итак, как же пока принимаются решения? Вот как раз Оксана Юрьевна приводила сегодня примеры кишечной непроходимости. И у нас каждый... Скажем, месяц есть такие пациенты, срок наблюдения к госпесу нашим где-то полтора месяца от взятия наблюдения до смерти. Всегда есть пациенты, которые с метастазами в позвоночник и которые очень долго находятся в постели, у которых не проводилось ничего. И хотя ситуация меняется, и сейчас уже не так, как 10 и даже 5 лет назад, пока не 100% пациентов проходят необходимое обследование, тогда, когда у них появилось анемия. Если они признаны уже палиативными, это крайне редкий случай. То есть это плохой пример. Еще один плохой пример, когда пациентка 75 лет... Была госпитализирована по поводу кишечной непроходимости против своей воли по просьбе дочери. Была проведена операция, пациентка умерла в первые сутки реанимации. Мы там были до госпитализации один раз, не успели еще, так скажем, проработать семьей все это. Я считаю, что воля пациентки не была исполнена. Можно было снять боль и симптомы и можно было быть дома, как хотела она. Вот точно такой же случай, когда при обращении в хоспис отсутствие стула было 7 дней, но после обсуждения было принято решение, не поедем в больницу, будем делать дома то, что можно. Стул был получен на вазелиновом масле, боль купирована, тошнота купирована, рвота такая, рвота компенсации так называемая, было один раз, два, четыре, сорок восемь часов. Семья и вся команда и пациентка была, было удовлетворение от этого выбора. Он был сделан правильно. Помощь была хорошей, хотя операции не было. Еще у пациентка, которая у нас наблюдается сейчас, с раком легких, метастазов, позвоночник, еще в мягкие ткани. Предполагаемый срок жизни в декабре 2019 года, она жива и сегодня, 2-3 месяца. Но пациентка очень активная, участвует в настоящее время в клиническом исследовании по лечению первой линии с метастатическим немелкоклеточным раком легким. Боль у нее оккупирована большим количеством Морфина, То есть если пересчитать на ампульерные, это ну, где-то 10, а то и больше, в общем-то, до 15 ампул в сутки, если считать и дозы на прорывные боды. Одышка на приемлемом уровне выдан стационарный кислородный концентрат и приобретен благотворительным фондом портатив. Менее 50% постели может человек путешествовать. Проводилась лучевая терапия на метастазах позвоночника. Я думаю, что если бы было не так, то она тоже бы лежала уже давно. Итак, как же вот сделать выбор? Есть четыре шага. Установить сначала проблему потенциальную или реальную, тогда ее не надо устанавливать. Она на лицо. Не имеют пальцы ног. Еще не появилась сильная боль. И что это может быть? И понять, что угрожает пациенту. Если возник патологический перелом, то ехать ли для того, чтобы делать обследование, или мы понимаем, что мы просто снимем боль, потому что пациент слишком тяжелый и не сможет ничего этого перенести. Установить потенциальные сложности, трудности и риски. Ну, если операция, там вот даже гипсы, коль пациентка процентов в постели была, уже дни жизни, понять. Да, риски слишком большие. Или химиотерапия, мы думаем, что уже невозможно только ухудшить качество жизни. То есть посмотреть, чем грозит выполнение или невыполнение купирования или решения этой проблемы. И принять решение, определить все за и против вмешательства и невмешательства. Вот если первые два пункта мы могли, первые два шага могли сделать где-то у нас на планерке врачи между собой в обсуждении, то третьи и четвёртые шаги их можно сделать только для конкретного пациента и лучше дома с участием его. Пациент с раком правой православной железы, с метастазами, головной мозг, мягкие ткани шеи, и лимфоузлы, состояние тяжелое, стабильное. И первое, что говорит пациент, что мне делать, если я не смогу есть. Этот страх, он вызывает, ну, как бы он просто парализует всю семью. Итак, мы определяем, что за вмешательство, за нозокастральный зонт или через кожную эндоскопическую гастростом, потому что есть вероятность нетерминальной дисфагии. Он активен, есть аппетит, и возможно увеличение продолжительности жизни. Что против вмешательств? Необходимость госпитализации, если это человек, сложность организации его, ну и есть возможность назогастрального зонда. Что за невмешательство? Он хочет быть дома, идет активный рост метастаза, а против невмешательства страх голодной смерти есть. И для семьи очень важно, что сделано все возможное. Какое же было принято решение при достижении консенсуса между пациентом, семьей и всеми специалистами? Рассмотрены все варианты, и решение никуда не ехать. Дома установить зонт, если нужно. Он установлен через две недели после принятия решения. Пациент прожил 19 дней, и последние три дня просил не вводить никакую пищу. И что важно, что есть исчез страх, то есть они знали, что будет, если не будет пациент глотать. И он сам знал, снизилась тревожность и уменьшилась одышка и боль. И очень важно в этом случае вот переоценить вот это совместное принятие решений невозможно. Пациенты наши очень часто говорят, я иду как овечка на заклане. Куда мне доктор сказал, я ничего не спрашиваю, я просто иду. Вот, но он лечится. А вот когда этап паллиативный, если принимать решение без него, то совершенно решаются острые проблемы, но совершенно не решаются псикциональные и тем более духовные проблемы значимости достоинства. Надежда и духовное благополучие. Пациент знает, что все будет решать он. И вот практика, корейская практика в лечении онкобольных детей показывает, что абсолютно вот это совместное реши, принятие решений самими э, пациентами, если это дети 11-17 лет, видите, как изменилось, скажем когда они стали принимать решения вместе с врачами, то в три раза так скажем, уменьшилось использование химиотерапии агрессивного лечения на терминальном этапе. То есть если объясняем, то выбираем по-другому. Вторая ситуация, когда пациент не может принимать решения. Пациентка наша с сопутствующими ну, серьезными состояниями мозга, даже атрофия головного мозга, хотя пациентка далеко не преклонных лет. И у нее был установлен рак в четвертой стадии, метастазы легких, спецлечение не проводилось, она была уже не в состоянии его пережить. Пациентка фиксирована. Почему она фиксирована? Потому что у нее назок астральный Около месяца назад началось нарастание дисфагии, и двигательное беспокойство просто невозможное, потому что золото ее пугает, она фиксирована и в полной панике. Центе ценке было назначено противорвотное терапия, купирование одышки, причем с использованием морфима, местное лечение травмы носа и предложено рассмотреть вариант прекращения нутритивной поддержки путем удаления назок астрального зонта. Почему это было? Что было за это удаление? Потому что пациентка страдала. Четыре раза она удаляла себе этот зонт вертя головой, когда мы пришли, у нее даже голова была приклеена пластырем к подушке, потому что ремни не помогали. И семья боялась, что ну, может быть как-то ремень, может быть, удушение какое-то, неволь. Пациентка начала худеть давно. И признаки распространенного онкологического процесса тоже были налицо. Что же против вмешательства? Врач частного медицинского центра настаивал на том, что нужно у пора устанавливать гастростоп, пора, и у дочери страх голодной смерти. Что же против вмешательства? Полгода назад, когда она разговаривала, она просила и даже вызывала нотариуса для того, чтобы сказать: пожалуйста, если я буду без сознания, ничего больше не делать. И она продолжала активно худеть, несмотря на то, что все время сиделка около нее, около нее, на загастральный зонд круглосуточно вводила питание разведенное онкологический процесс. Итак, после обсуждения с семьей, после того, как одышка купировалась, врач изменил свое мнение, удалось это сделать, было принято решение удаления зада и снятия фиксирующих бинтов. Двигательное беспокойство прекратилось моментально. Лечение было продолжено, пациентка ушла достаточно быстро, но совершенно в других условиях. И это было трудное решение, но оно было абсолютно стопроцентно верно, хотя для российских реалий непривычно. Не Итак, какие же вот трудные темы? Это интенсивная терапия и реанимация, искусственное питание, искусственная гидротация. Ну, Хотя вот этой пациентке мы подкожно прокапали 200 мл физраствора для того, чтобы успокаивать дочь, для, ну, чтобы не было обезвоживания, которое все-таки угрожало пациентке по мнению дочери. И седация. Итак, вот одна из тем, у нас практически нет исследований. Трудная тема, нужно ли зондовое питание пациентам с тяжелой деменцией, которые получают помощь на дому? 217 пациентов, 26% получали такое зондовое питание, гастростом или назогастральный зонд, израильское исследование. И что же увидели исследу что уже это исследование показал? Несомненно, чаще использовались ограничительные движения, чаще были визиты в приемный покух. Несомненно, в два с половиной раза ухаживающие чаще испытывали эмоциональное выгорание, конечно. И как это не парадоксально, даже в Израиле персонал Обсуждал необходимость установки зонда при госпитализации, при ухудшении состояния только в половине случаев. Вместе с тем смертность пациента была абсолютно сопоставима. Зондовым питанием в течение шести месяцев ну, чуть больше, чем чем половина пациентов, без зондового питания, когда кормление сохранено относительно. То есть медленное по капельке кормление продолжалось, пока было возможно. Оно занимало больше времени, но, поверьте, очень часто семьи, это пациенты дома, наоборот, находят такой источник удовлетворения в том, что они сидят и кормят из ложечки и делают это по смене. Вот при таком сохранении питания смертная нас была сопоставима. Что же думали врачи? Врачи, так сказать, вот 200 врачей были уверены, больше половины, что зондовое питание предотвращает аспирацию. Правильно ли это? Ну, конечно, в большей степени да предотвращает пролежние за счет того, что пациент лучше питается. Но на самом деле, если пациент уже достаточно в тяжелом состоянии, то затухают не только когнитивные функции, возможности пищеварения, усваивания и доставки питательных веществ до кожи, да мышцы, они тоже уменьшаются. Именно поэтому и практически не влияет это на прочь. И не, не влияет это на снижение веса. Предотвращает пневмонию ну, за счет аспирации. И продлевает жизнь. Но удивительно, что это, скажем, каждый третий практический врач думал, был уверен, что это улучшает качество жизни. Хотя это далеко не так, разумеется. Вместе с тем, никто из врачей, ну, больше, чем 70% врачей, не хотели бы, чтобы этот выбор, если бы он встал перед ними, и если бы они заболели, то они хотели, чтобы им дали возможность тихой смерти. Так как же воля пациента юридически регламентирована сейчас в разных странах? Могла ли вот эта наша пациентка, о которой я говорил, пациентка с деменцией, с атрофией головного мозга, выбрать тихую смерть, принять решение, зная, какая у нее болезнь, до того, как она не смогла выражать свою волю. Во многих странах да, в нашей стране пока нет. То есть есть разные, есть закон об умирающем пациенте, есть предварительные распоряжения на перспективу лечения, директивы на будущее, причем все можно изменить. Пациенты со СМА три года назад это одна. Пациенты с одним прогнозом жизни, и пациенты такие же сейчас это абсолютно другое. Если как-то будут лечить БАЗ, и принимали бы мы, так скажем, решение о том, что удалять зонду пациента с БАЗ никогда, да? но пациент с вас смог бы сам выбрать, что ему делать в тот момент, когда он не сможет выразить свою волю или доверенность на принятие решений, или даже специальное обозначение о неприменении интенсивной терапии и ИВЛ, подписанное врачом хосписа для специалистов скорой помощи. Разные виды, разные возможности. Но наша с вами задача, чем больше мы двигаемся, мы двигаемся, наверное, даже не семимильными шагами, а десятимильными. И в плане обезболивания, и в плане ИВЛ на дому, и в плане нутритивной поддержки. Во всем мы двигаемся. И вот сейчас вот это крыло возможностей мы должны Точно так же наращивать крыло выбора и делать его правильным, с учетом возможностей, и реалий и выборов пациентов и семьи. Спасибо большое.